Ищите хороший автомобиль по доступной цене? Решение есть! Мы ⁇ компания Автобум. И знаем все о доставке автомобилей из США. Если у вас ограниченный бюджет или вы ищете конкретную машину, мы подберем для вас 5 вариантов совершенно бесплатно. Уже с расчетом стоимости ремонта. Если вам все подходит, вы вносите страховочный депозит, мы подписываем договор и ждем начала торгов. Или же мы продолжаем искать вашу идеальную машину. Все оплаты происходят поэтапно. Стопроцентная предоплата отсутствует. После окончания торгов вам остается оплатить инвойс и остаток за наши услуги. Из США машину забирает наша логистическая компания. В ходе транспортировки вы сможете отслеживать ее по трекеру, получая фотоотчет. После прибытия в порт машина доставляется в ваш город. Затем проводится ремонт. После этого автомобиль можно ставить на учет. Все просто и прозрачно. Оставляйте заявку на сайте автобум.ua прямо сейчас и мы подберем для вас идеальный автомобиль.